Машина проехала, не увидели там машины или техника, и два человека с рощи, по гражданке. Да валите всех нахуй там, ебаный в рот, блядь. Я понял. Тут Че вся думаете, деревня ты в гражданстве. Чего вступите блядь. нахуй, расход, сука, Понял, нет? Да, понял. Свое бы, блядь. Да хуй тут ебать, жопа мы сидим, пиздец, впереди нас село, блять, ну я не знаю, километров 10, наверное, 15 впереди, хуй там изгруппировка 150 тысяч их, ёбаный в рот, Нихуя, а нас ебать, здесь, если 3 тысячи есть, это заебись, ебать. Хуя, откуда их столько там? Угу, и хуй знает, что ебать делать, что будет, нахуй, они, они же слева, справа, они же нас... Даже по новостям сказали, а мы здесь стоим. Они же вот заходили же, нахуй. Вот недавно хотели этот, назад что отойти до села. Мы, это, мы в погонах стоим. А эти, а эти пидоры спереди нас. Бля, меня сам факт смутил, что их тут пидоров так много, а нас так мало, и у нас никакой нет поддержки, ничего. Ни авиации, ни хуя нету.